Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь МСЭ, ваше превосходительство, дамы и господа. Позволю начать себе с истории той организации, которая объединила всех нас с вами сегодня. МСЭ – это старейшая, ныне существующая специализированная организация системы ООН. И на момент ее создания единственным средством коммуникации электросвязи был электрический телеграф. И с тех пор мы ушли бесконечно вперед – но все эти инновации, которые позволили нам всем достичь сегодня такого уровня развития ИКТ, требовали от нас новых международных договоренностей по вопросам, никогда ранее не стоявшим на повестке дня. И только благодаря ним, этим договоренностям, и единству в понимании общих целей мы смогли оказаться в новой цифровой реальности. И МСЭ должен оставаться уникальной организацией, главная задача которой – соединять людей всего мира. К сожалению, в последнее время с подачи отдельных стран мы сталкиваемся с политизацией работы Союза. В нарушение уставных документов МСЭ в этом году в ходе вас и вкр не были назначены представители Российской Федерации, номинированные, подчеркну, не от России, а от регионального содружества в области связи, на руководящие позиции в исследовательских комиссиях и консультативных группах секторов. Тем самым была исключена представленность целого региона в его работе. И сегодня мы слышим от некоторых стран аналогичные предложения по исключению представителей России из всех руководящих постов и рабочих органов Союза исключительно по национальному признаку. На наш взгляд, это разрушает единство нашего профессионального сообщества. Эффективная работа Союза зависит от справедливого и недискриминационного географического представительства. Россия всегда руководствуется положениями основополагающих документов МСЭ, и работает конструктивно в интересах, сохраняя, в интересах сохранения недискриминационного единства в нашем профессиональном сообществе. В этой связи выступаем за равноправный диалог в интересах всех государств-членов с особым вниманием к потребностям развивающихся стран и МСФ в целом. Нас ждут важные четыре года интенсивной работы по согласованию общих подходов к устойчивому развитию цифровой сферы во благо всего человечества. При этом все политические распри должны остаться за рамками Союза. Как и у большинства стран, цифровизация является одним из наших национальных приоритетов. Особо уделяем внимание развитию кадрового потенциала в сфере ИКТ. Благодаря господдержке у нас доступно более 100 курсов по самым разным IT-направлениям. Мы активно работаем над повсеместным доступом к сети интернет. В нашей стране стоимость услуг широполосного доступа в интернет и мобильной связи является одной из самых низких в мире. Ну и в заключение отмечу, что, как вы знаете, Россия выдвинула кандидатуры на пост генерального секретаря МСЭ Рашида Исмаилова, Совета РРК Николая Варламова. Вы давно знаете этих людей как профессионалов. И мы убеждены, что их многолетний опыт в сфере ИКТ внесет существенный вклад в работу МСЭ, в интересах всех его членов. И их избрание обеспечит строгое выполнение положения уставных документов МСЭ, фокусирование на изучении технических вопросов в соответствии с мандатом Союза. Просим поддержать наших кандидатов на предстоящих выборах. И спасибо Международному союзу электросвязи и Румынии за организацию полномочной конференции. Благодарю.